Всем привет-привет и добро пожаловать на канал Ирина Степная. Это сегодня третье видео по распаковке кукол Лол. Я снова купила три шарика. Это, конечно же, китайская поделка. Мне просто очень интересно, что туда кладут. Ссылки на данные шарики будут в описании под видео. В предыдущем видео мы с вами открывали шарики Лол, но они были гораздо меньшего размера. Смотрите, какие они маленькие и какие эти большие. Так что, если вы хотите посмотреть распаковку, также ссылка на предыдущие видео будет в описании под видео. Обязательно загляните. И еще хочу сказать, что я подарю вот такой вот шарик Лол вам. Это у нас маленький конкурс, так что обязательно ставьте лайк этому видео и пишите интересный комментарий. И через определенное время я выберу победителя с помощью генератора случайных чисел. И давайте же приступим к нашей распаковке ЛОЛАВ. И еще хочу сказать, что я заказала себе вот такие вот новые цветочки, розочки в деревянном ящичке. Ссылка на эти цветочки будет также в описании под видео. Лично мне они очень понравились. И давайте же начнем открывать первый шарик. Мне на самом деле очень интересно, что там внутри. Я буду разрезать ножницами, мне просто так удобнее. Вот такой вот шарик, очень симпатичный, кстати, розовый. У, внутри открываем скорее здесь у нас куколка. Как все так, бумажка с описанием куколок. Дальше. Кром-пакетик. Тут украшения, очки, корона, ушки еще одни. Ручка. Такая ручка на шарик. Так, Дальше смотрим. Здесь у нас сбоку еще два пакетика. Какой хороший шарик еще пока, кстати, открываем. тут у нас бутылочка ботиночки платье оденем на нее платье такое платье вот такая вот интересная куколка даже симпатичная Поставим сюда. Такой красивый шарик, смотрите, здесь был розовый, это прям такой яркий. Открываем. Какая куколка, смотрите, ребята! Платьешка такая платьешка красивая. елочка у нее есть и сапожки и вот сапожки Ой, красивая Мне куклы. на самом деле очень интересно, но только классные куклы. Так что давайте откроем третье яичко. Ссылка на них в описании. И они очень вкусно пахнут. И третье яичко. Оно по цвету похоже на первое. Так что давайте же откроем, посмотрим какая там кукла. М -м -м. Куколка повторилась. Тут у нее также набор. И такая же бумажка. Так. И давайте посмотрим, какое у нее платье. Ура, Будем... у, у нее другого цвета платье, розовое. Здорово. Это будут сестрички. Очень красивые куколки. Как одевается, интересно, корона. Попробуем надеть. Почему-то они не держат корону у них на голове. Так, значит, смотрите, какая красота. Так Что мы тут еще положили с, краю, с краев? ботиночки и кружечка другая в общем, ребята, куколки мне понравились, они такие классные. Вот такие куколки мне попались, они мне очень понравились, очень вкусно пахнут фруктами, клубнички какой-то. Если видео понравилось, обязательно ставьте лайк и увидимся в следующем видео. Всем огромное спасибо за просмотр и пока.